Про таких говорят Он мужчина, что надо Дом возвел для семьи Воспитал сыновей Из лозы он богатый Взрастил виноградник Утопает в цветах Его сад по весне Стал для близких своих он надежным оплотом, нерушимой опорой, из камня стеной. И в руках его ловких горит вся работа. Стал примером для многих, характер стальной. Про таких говорят: не предаст, не обманет, и в беде не оставит, ни днем, ни в ночи. Никогда понапрасну лезть в душу не станет. Лучше друга, чем он, ни за что не найти. От души я сегодня тебе пожелаю, Чтобы выстроил дом, чтобы вырастил сад, Чтоб семья за столом собиралась большая, Дабы выпить вина, что дает виноград, Чтоб во взглядах друзей Ты читал уважение, А в глазах сыновей И любовь, и почет. Поздравляю тебя, дорогой, С днем рождения! И еще, пусть всегда Тебе в жизни везет.